Мужики, с этого же места, с этого же, 43 вот в прошлом ролике выпало, рассказываю, кто, кто не знает, что было в предыдущем видосе, Егор сейчас отмотает время назад. Ну можешь? Ну можешь, 43, yes! Как тебе такое? Нет, ну это хорошо, x2 от депа, я сделаю продолжение. Я продам и сделаю продолжение. Все, надеюсь, вы все поняли. Короче, выпала эта вторая часть. Деб был двадцатка. Такая история. Мы это дело продаем. Мужики, лайк. Реально, я в любом случае хотел бы записать кейс батла, его смотрят. И на сайте огроменный минус. И я буду сегодня стараться это дело отбить. А чего вот открыть, я, кстати, не знаю. Нож слезаем крюком... Черный алмаз, можно Grand Slam Открыть 4 штуки, я за 4 Grand Slam. Все, поехали, но перед этим Спонсор, без которого роликов на моем Канале не было бы, приятного просмотра А спонсор этого ролика сайт под названием WillDrop, ну естественно ребята Подготовили для тебя различные сюрпризы И бонусы, о них сейчас подробнее Расскажу, первое, есть такой раздел Бонус бокс, ты в него переходишь И здесь можно выиграть, случайные перчатки Случайный нож, 100 рублей на баланс, это вам Скорее всего не дропнется, ибо мне никогда не выпадало Я, исходя от этого, делаю вывод. Но очень часто выпадает случайный шрипотреб И ты понимаешь, к чему я веду Ты переходишь на сайт и крутишь барабан После этого у тебя есть вариант Либо подождать 72 часа Либо прокрутить барабан с помощью промика Что я тебе и советую сделать Вот такой промик, вторая часть Ты вводишь, нажимаешь активировать И можешь выбить еще один шрип Итого плюс 20 рублей с куста Но даже это не самое крутое, что дает этот промик А он дает Внимание, ребят, вторая часть Сюда вот пишем так, часто, вот. Плюс 40% к депозиту, то есть это имба, ведь ты закидываешь косарь и получаешь сразу 1400. Потому что промик-то на 40%, в то время как на кейс батли всего лишь на 23 максималочка. Тут 40, блин, процентов. Это не все, ведь ты можешь открыть, по-моему, до третьего бесплатного кейса. Итого у тебя уже на балансе 2000, о, блин. То есть это имбулечка. А из фишек на сайте есть кейс, который дается при депозите полмиллиона рублей. Где-то такое еще. видимо. А еще самые дорогие кейсы за миллион и кейс шейха за 10 мультов, мужики! Также, ребята, сделали крутую и дорогую серию под названием Собери ПК. Самый дешевый кейс 400 рублей, самый дорогой 100 тысяч. И вы сейчас видите, что вот эти кейсы недоступны. Но эту интеграцию я записываю до того, как их уже открыли. Ну вы поняли, да? То есть сейчас эти кейсы уже в открытом доступе. И ты можешь перейти на сайт, если их не открыть, то просто посмотреть их наполнение. Это, дорогие друзья, имбулечка. Так что вся вот эта серия собери ПК. Кстати, ты понял, да? Типа начинаешь с мышки, клавиатура, заканчиваешь готовым по кассетам. Уже для тебя доступно. Просто впереди по ссылке в прикрепе. Но у меня сейчас есть 50 тысяч рублей на балансе. И я предлагаю что-нибудь открыть например, 5 стула, стула кейсов, да? Почему нет? Они стоят 6 тысяч рублей. И кстати, сколько калашей? На 16 тысяч. А мы открыли за 29. Давай к фастикам 5 долбанем. Во, уже поинтереснее. 22 тысячи. Блин, она сейчас так все у меня съест. И будет как на КБшке. Не хотелось бы. Но, в принципе, ладно, еще попыточки есть. И это две МКИ! Это две эмочки, за раз. Сколько? 54 куска! Вот это нам пойдет явно. Блин, я сейчас завидую вам, что вы можете посмотреть вот эти уже открытые новые кейсы. У меня пока они недоступны. В общем, ссылочка на сайт в прикрепе, виллдроп имба, сайт новый. Просто офигенным потенциалом выдает реально круто. Ссылка в прикрепе, там же бонусы. И, кстати, этот промик на пополнение не ограничен для одного человека. Все, пользуйся и забирай крутые скины в свой инвентарь. А мы переходим на КБ. Спасибо, друзья, вам огромное за просмотр интеграции. Че, поехали сразу. Кейс за десяточку. Давай, дёрнем. А, 40 тысяч. Но на самом деле, если этот ролик не окупится, то... Ой-ёй! -ой! Слушай, это, это самый офигенный день на КБ. Вообще, мы закидывали 60, он так не выдал. Это пока мы оставляем. Че, 35 тысяч у нас есть. Блин, как же это круто. Слушай, реально, это... Почему вот... Ну все, кейс за 30-очку. Что, ставь лайк? Но не, я не знаю на самом деле, потому что е... ну, на этом ролик заканчивать глупо, он идет всего ничего. Ты понял, да? Это, это был градиент рядом. Ой, как же я сейчас... Ну ладно, давай рискуем. Что, не, делаем контент. Мы с тобой сегодня просто фигачим контент. Очень люто. 42 тысячи опять есть. Не, не, делаем контент Поддержите, пожалуйста, эту историю Кейс за 30 тысяч, еще один Это очень дорогой ролик Ну, слава богу Я предлагаю сейчас сделать следующим образом Смотри, ну что-то я начинаю подрастраивать Перчаточный кейс есть Давай через F5 откроем Хоть раз кто-нибудь фастом вот так открывал кейсы на КБ Я не знаю Но я это сегодня сделаю Через F5 все пооткрою Вот сейчас посмотрим, что выпало Насколько это обидно Не, ну ладно, кейс батл ракет в прошлом ролике выдал Но на самом деле у нас офигенный минус на кбшке Я просто надеялся, что он выдаст больше Ну ладно Здесь это моя проблема, кб с депа Двадцатка получает, 40 выдал, поэтому ладно, пойдем Да плохо Какие шансы у нас с вами еще есть? Блин, ну нет Давай за 5к покрутим ну что-то я, знаешь, просто я этот ролик записываю сразу после того, как записал видос, где мне выпал нож. И типа у меня сейчас эмоции двоякие. Вроде бы как я окупился, и тут же я все слил. Но это контент. И я в любом случае больше с интеграцией, честно скажу, получил. Бах, кстати, неплохо. Просто будем сейчас надеяться и верить в то, что все-таки КБ хоть как-то, хоть как-то Б нет. Че, короче, я предлагаю. Смотри, ну я не, я, я не немножечко, я в тельте опять. Ладно, КБ сегодня выдал самое главное. Ну, я просто, знаю, я надеялся на что-то другое. Ну, просто, чтобы вы понимали, тут минус больше, чем 100 тысяч за несколько видосов. И типа 40, это, это мало, это очень мало. Что-то контракты вообще, да, не вариант. Ну, ладно. Не-не-не-не-не-не, подожди, это не все. Еще вот самое обидное, что это пролетало рядом с Глоком Градиент. И эмкой по Посейдон И просто... И, блин, я настолько обрадовался поначалу, что, типа, вот оно, и оно пролетело. Я не вижу. Ну, типа, я уже не... не знаю, сколько меня не байтили, да, вот этим вот прокрутом. И я первый раз за несколько лет забайтился. Прям реально забайтился. Вот эти эмоции почувствовать еще раз? Ну, просто я реально не помню. Ну, тот момент, что... Типа я верил в то, что да, что-то, что-то дорогое выпадет, поэтому я сделал вторую часть еще плюсом ко всему Ладно, у меня мысли честно в кашу сейчас вообще со себе собираются, поэтому ни одного слова я связать не могу, вы уж меня простите, извините настолько столько эмоций за один раз получить, такой удар, и вот действительно я, ну я сейчас просто, все, я кашу съел, да, я, я ничего не могу сказать Ладно, у нас есть 11 тысяч. Все, у нас есть 16 тысяч, кстати. Знаешь, что я предлагаю тебе сделать? Мы сейчас на все деньги открываем алмазный кейс, после этого идем в апгрейды. Вы меня вините, что я что-то апгрейду. Ну не вините! Кто меня за что будет винить, это мои деньги. Я что-то... Камон! Ну, деньги спонсора, да? Короче, вы говорите, что я неправильно делаю. Что я а, не делаю апгрейды здесь, хотя нужно их делать. Поэтому смотри, мы сейчас с тобой на все деньги открываем алмазный кейс, после этого идем в апгрейды. Вот, Но, ну, как говорится, на, дв на двух стульях не усидишь Я попытаюсь Я попытаюсь угодить всем Чтобы не было таких комментариев Кстати, ни один кейс не окупился Ладно, мы делаем 3500 Я думаю, нормальная, нормальная, нормальная цель С тем учетом, что тут поминусовались Причем сделаем, вот знаешь, так фастом Конкретно фастом Фаст открытия, фаст апгрейды Я давно подобного не делал. А вот ластовый апгрейд мы посмотрим Как думаешь, сколько зашло? Этот зашел Ой, а там много всего зашло-то, подожди. А что-то вообще много зашло? Сколько это стоит? Угу. Стоит дальше. Давай дальше. Давай дальше. Реально. Давай дальше. Сегодня вообще кардинально меняется настрой ролика. Все, поехали. Прокачать сейчас может ни один апгрейд не зайти, мужики. Я это прекрасно понимаю. Закрываю свои глазки, чтобы не видеть, не слышать. Так, запись главная идет, идет. Все. Ну, надеяться, что два зашло. Десятка будет, два зашло. Да, на кстати, два зашло. Еще и 2000 на балансе, еще шикарно. Ну ладненько, минус 4 куска. 12 есть, мужики, есть 12. Как мы с этим будем сейчас с тобой работать? Да как сразу по жести пойдем, да и все. Че спра спрашивают. Не, ну жесткий ролик делаем. Жесткий контент в любом случае. Ой, какое же говно. Смотри, показываю один раз. Один раз эту историю делаю. Чекай. Внимательно, внимательно, друзья. о о такси Притормози! Притормози! И отвези меня туда! О, -о, -о, -о, -о -ом. где будут рады мне? Всегда! Всегда! О, -о, -о Зеленоглазая это О -о -о -о -ом.